Уважаемый Оскар Акаевич, дорогие друзья, сегодня мы открываем российскую авиационную базу в городе Кант. Это знаковое событие в поступательном развитии российско киргизских отношений. И что крайне важно, в укреплении организации договора о коллективной безопасности, в наращивании наших совместных усилий в борьбе с международным терроризмом. Военно-политическая обстановка в Центральной Азии сегодня в целом является стабильной. Вместе с тем нельзя закрывать глаза на опасность террористических вылазок извне. В этих условиях открытие авиабазы в Канте – это необходимая и своевременная мера. Мера, которая будет способствовать эффективному решению как национальных, так и коллективных задач, стоящих перед ОДКБ. Полагаем, что она создаст хорошую базу для сотрудничества, станет сдерживающим фактором для террористов и экстремистов всех мастей. Давайте вспомним, а мы сейчас только с президентом говорили об этом, вспоминали, вспомним вместе о событиях 1999 и 2000 -го годов, когда террористы заходили сюда почти как себя себе домой, творили здесь беззакония и безнаказанно убивали людей. Была бы здесь тогда база, события бы развивались, по более благоприятному для нас сценарию. В этом я ни на секунду не сомневаюсь. Для нас в России борьба с терроризмом – это не пустой звук. Сегодня, в эти дни, исполняется как раз год трагическим событием, связанным с захватом террористами, заложников в Москве, в театральном центре на Дубровке. Это... Тяжелая рана, которая еще долго не зарубцуется на нашем сердце. Но мы с вами хорошо знаем, стоит только террористам дать возможность поднять голову в одном месте, они тут же поднимают ее в другом, используя освоенные территории как базу толовой поддержки. Создавая этот авиационный щит здесь, в Кыргызстане, мы намерены укреплять безопасность в регионе, стабильность которого является все более ощутимым фактором влияющим на развитие международной ситуации. Авиабаза в Канте станет воздушной гаванью, сформированных в рамках ОДКБ коллективных сил быстрого развертывания на Центрально-Азиатском направлении. Она открывает дополнительные возможности для адекватного и оперативного реагирования на возможные угрозы, придаст коллективным силам качественно новую военно-политическую значимость, позволит использовать боевую авиацию там, где в условиях сложного горного рельефа наземные силы не всегда могут перекрыть маршруты международных формирований и наркотрафика. Инициатором размещения авиабазы именно здесь, на территории Кыргызстана, выступил президент республики Аскар Акаевич Акаев. Благодаря его непосредственному участию в сжатые сроки были подготовлены и согласованы необходимые документы. Проведены практические мероприятия по созданию авиабазы. Мы высоко ценим ту единодушную поддержку, которую встретило в Киргизии решение о размещении здесь российской базы. Особая благодарность администрации и жителям города Кант за радушный прием, оказанный российским военнослужащим, за всемирное содействие в обустройстве базы. И хочу сейчас обратиться к российским военным. Дорожите, пожалуйста, этим отношением. Хочу также попросить местных жителей, Хочу обратиться к ним еще раз. База создается для вашей и нашей общей безопасности. Пожалуйста, проявляйте бдительность, потому что внимание к ней наших врагов будет особенно особенно приковано. Город Кант исторически связан с военной авиацией. В годы Великой Отечественной войны здесь прошли подготовку более полутора тысяч советских летчиков. Они внесли достойный вклад в нашу общую великую победу. 60-летие которой мы скоро будем вместе отмечать. В послевоенный период здесь же, в Канте, приобрели профессиональное мастерство военные летчики из 54 государств мира. Дорогие друзья, я уверен, сегодняшнее событие станет новым важным шагом в развитии равноправного российско киргизского сотрудничества. Придаст действенный импульс военно-интеграционным процессам в рамках ОТКБ обеспечат необходимый запас прочности единой системе коллективной безопасности, создаваемой нашими странами. Всего вам доброго. Желаю вам успехов.